Есть такое выражение «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Некоторые люди хотят знать свое будущее, кто-то предугадывать, я же предпочитаю его создавать. Куда движется компания iUnit Group? Почти за 5 лет активного развития мы прошли самый важный этап – этап становления. Пройдя этот путь, мы точно знаем, что ждет нас впереди. Развитие современных технологий меняет привычные устои и меняет сам бизнес – Сегодня мы наблюдаем, как высокотехнологичные компании опережают промышленных гигантов. Давайте разберем пример. Компания Ford – это компания со 110-летней историей, выпускающая более 6,5 миллионов автомобилей в год. Сегодня стоит 45 миллиардов долларов. В то же время компания Uber не имеющая своих автомобилей, не имеющая своего производства, это просто технологичное приложение, работающее с 2009 года. Их капитализация уже превысила 104 миллиарда долларов. Toyota – крупнейшая японская строительная компания. Основана в 1937 году. Их капитализация составляет 177 миллиардов долларов. А капитализация Facebook превысила 500 миллиардов долларов. Сервисы и технологии захватывают мир. Понимание и осознание этого называется видением. Те, кто начинает развивать что-то новое, получают самые большие возможности. Сегодня мы, высокотехнологичная компания, мы занимаемся разработкой и внедрением технологий, меняющих жизнь людей в лучшую сторону. Бизнес-модель нашей компании выстроена таким образом, что вы формируете свою базу постоянных клиентов, постоянных потребителей, и, соответственно, те, кто сформирует свою базу сегодня, будут получать пассивный, постоянно растущий доход уже завтра. Представьте простой пример. Тысячу человек совершают покупки всего лишь на тысячу рублей. Товарооборот системы составляет 1 миллион рублей. Средний кэшбэк составляет 10%. Соответственно, вы получаете 10% чистого вознаграждения. Это самый минимальный пример. И ваш доход составит 10 тысяч рублей пассивного дохода каждый месяц или каждый день. А ведь люди тратят гораздо больше, чем 1 тысячу рублей. И самое главное, что они это будут делать постоянно и естественно. Их не надо заставлять пополнять счет на телефон, или сходить в аптеку, купить продукты, или съездить на отдых. Это полный абсурд. Люди будут делать естественные покупки. То, что они привыкли делать каждый день. Сегодня в ваших руках ваше будущее. Так начните менять его прямо сейчас. Присоединяйтесь к компании «Аюнет Групп». Ссылка для регистрации прямо под этим видео. Создайте свое будущее, действуйте прямо сейчас.